здравствуйте мое дело бюро представляет обзор самых интересных новостей законодательства за прошедшую неделю сегодня в выпуске нарушение сроков зарплаты табу объяснения требуют бумаги новые контрсанкционные дозволения 2023 год готовятся все налоговый прогноз нарушение сроков зарплаты табу когда месяц длиннее 30 дней, как выплачивать зарплату? Если продолжительность месяца составляет 31 день, промежуток между датами выплаты аванса и окончательного расчета по зарплате может превышать 15 календарных дней. Однако рассчитываться в этом случае по зарплате на один день раньше нет необходимости, а вот в установленные даты обязательно. Объяснения требуют бумаги. Если работник не появляется на работе без причин, можно ли потребовать у него объяснения через мессенджер? В Роструде считают, что это не вполне соответствует требованиям законодательства, ведь телефоном может фактически пользоваться другой человек. Объяснение нужно потребовать письменно, направить письмо по почте или вручить лично работнику по месту его жительства. Новые контрсанкционные дозволения. Разрешено продавать или иным образом отчуждать недвижимость недружественным России иностранным организациям. Новое дозволение действует бессрочно. Другой стороной договора может быть любой резидент, как организация, так и физическое лицо. 2023 год. Готовятся Все. Со следующего года в объединенный фонд СФР нужно будет сдавать единую форму перс-отчетности. На рассмотрение поступил соответствующий проект. Новая форма, по сути, является сборным аналогом отчетов 4ФСС, СЗВ-стаж, СЗВ-тд, и ДСВ-3. То есть, начиная с 2023 года, вместо этих форм нужно будет представлять одну форму ЕФС-1 – Отдельные ее разделы могут подаваться в разные сроки. Налоговый прогноз. 31 декабря этого года завершится мораторий на надзорные проверки. Планов по его продлению нет. Вместе с тем, по поручению президента готовится проект по бессрочной отмене проверок в отношении бизнеса, деятельность которого не относится к чрезвычайно высокой и высокой категориям риска причинения вреда. Уже сейчас организациям стоит проверить, к какой категории риска отнесена их деятельность, запросив информацию в контрольном ведомстве. А после 1 января 2023 года посмотреть утвержденный план проверок на предстоящий год на сайте Генпрокуратуры. В плане будут указаны присвоенная категория риска, кто и когда будет проверять. Предложено продлить срок действия механизма кредитных каникул для граждан и предпринимателей до 31 марта следующего года. Сейчас установленная крайняя дата 30 сентября 2022 года. Другой проект, поступил в Государственную Думу, предполагает фундаментальное закрепление нормы об отсрочке выплат по потребительскому кредиту. В Федеральном законе 353 ФЗ будет закреплена возможность получения заемщикам льготного неоплачиваемого периода в 6 месяцев. Граждане начали получать уведомления об уплате имущественных налогов за 2021 год. Если они имеют право на льготу по налогу и не заявляли о ней, то льгота будет предоставлена проактивно. Заплатить налог нужно не позднее 1 декабря 2022 года. Добросовестным арендаторам столичной недвижимости стоит помнить, что с марта 2022 года им отменили обеспечительные платежи. Они представляют собой предоплату за последние пять месяцев действия договора аренды и их вносят после перезаключения соглашения. Организации предпринимателей, которые уже перезаключили договоры на новый срок, могут обратиться в департамент городского имущества с просьбой отменить обеспечительный платеж.